В этот погожий зенек в самом центре столицы, в парке Горького, стартует ралли старинных автомобилей. Для горожан это не просто возможность посмотреть на раритетные машины. Здесь можно отыскать такие экземпляры, которые не в каждом музее встретишь. На берегу Москвы реки собралось 70 экипажей участников Ретро Ралли столица и изрядное количество зрителей, для которых это мероприятие напоминало выставку редкой и причудливой техники под открытым небом. Это автомобиль 63 года Мерседес 220СЕ. Их было выпущено порядка трех тысяч штук, и эти машины одни из последних, которые Мерседес собирал полностью вручную. МГТД 1952 года. В прошлом году мы ее купили в Голландии. Пригнали, и теперь, теперь она нас радует и всех окружающих. Это мерседес Небесного небесно-голубого цвета» 230, коробка «Автомат» точно такой же, как в кинофильме «Достучаться до небес». Впрочем, время сглаживает разницу в статусе, а правила соревнований не дают возможности победить за счет выигрыша в мощности и динамике. Ра Ралли – это соревнование не столько рефлексов, сколько интеллекта. По сути, все мероприятие – это череда загадок, которые участникам следует разгадать. Ездить быстро тут не обязательно, и все равно мероприятие – это на редкость азартное. Это самый настоящий автоспорт. Это очень интересно. Это действительно… Как некая головоломка, которую ты едешь, разгадываешь, и с каждым разом организаторы придумывают все новые и новые, какие-то новые покупки, как говорят от слова там, купиться, вот. новые маршруты, от которых они становятся ярче, интереснее и красивее. И хотя участники всерьез бьются за победу, а победить в ретро-ралле намного сложнее, чем кажется со стороны, это все равно в первую очередь клуб по интересам. Главное кайф в старом автомобиле, что ты получаешь удовольствие даже от нахождения в нем. Тебе не надо ехать быстро, не надо не нарушать правила дорожного движения, ничего. Ты просто садишься, едешь, не спеша в свое удовольствие и просто получаешь удовольствие. Быстрее, чем 40 км в час эти машины, как правило, комфортно и не едут. Поэтому на маленькой скорости мы можем смотреть на прекрасную погоду, мы можем смотреть на красивых девушек, мы можем смотреть на замечательную архитектуру нашего любимого города и других городов, потому что мы ездим в другие города часто участвуем в соревнованиях. С каждым годом технологический разрыв между этими машинами и современными становится все больше и больше. потому и ретро-ралли со временем делаются все интереснее и интереснее. Так что если у вас будет возможность лично посетить подобные мероприятия, не примените ею воспользоваться.